Магазин Мототек представляет квадроцикл Hammer HT200. Квадроцикл оснащен двигателем в 200 кубических сантиметров. Двигатель четырехтактный, мощность его порядка 16 лошадиных сил. Также мотор оснащен уже масляным радиатором, то есть воздушно-масляное охлаждение. Коробка вариаторная, то есть имеется вот такая кулиса, очень удобный рычаг. То есть есть передача вперед, нейтральная передача, и передача назад. Вот это сама кулис. Э -э квадроцикл на десятых колесах. То есть здесь спереди и сзади установлены колеса 10 диаметра. Весь квадрик на шаровых опорах. А-образные рычаги. И амортизаторы масляные, длинноходные. Сзади установлен моноамортизатор. То есть он крепится непосредственно к маятнику. Установлен вентилируемый дисковый тормоз. И эта модель оснащена фарком У него такое весьма прочное крепление его. Сзади покрышки отличаются от передних, тем что они шире. Для большей проходимости. установлен отличный пластик то есть это капрон особенно особо прочные вот эти боковины которые черным цветом работает квадроцикл вот так Некоторые модели оснащены вот такой сигнализацией, которую можно оглушить дистанционно. То есть она работает только на заведенном моторе. По поводу приборной доски здесь есть указатель нейтральной передачи и указатель задней передачи. Также на, на руле установлены переключатели света, ближний, дальний, запуск двигателя. Гашетка вот такая. На каждой ручке тормоза есть ручник, которая работает вот так. Кстати, спереди установлены барабанные тормоза. А сзади уже будет дисков. Хороший свет, фары линзованные. Установлены галогеновые лампы. Есть также самых грузовые багажники такие, которые выдерживают порядка 25 кг на каждый. Квадроцикл очень удобный, то есть удобно сидеть как одному, так и вдвоем. Есть вот такие небольшие ручки для заднего пассажира и место для ног заднего пассажира.